Добрый вечер! Тема сегодняшнего эфира психосоматика лишнего веса. И если более конкретно, то будем делать практики э вот, и будем углубляться именно в такую подтему, которая имеет отношение практически к каждому человеку. Это переедание и заедание. Ждем Марианну. Подождите, подождите секундочку. Ждем Марианну. Привет. Марьяна, привет. привет, Мы сегодня втроем в эфире. Да, <сёк> это пёс, будет заедать, и поэтому он такой худой. Точно. <сёк> привет. привет. привет. Да. <сёк> <сёк> Спасибо, что, что согласилась а... делиться своим опытом, знаниями в направлении психосоматики. И мы же выбрали тему, <сёк> которая <сёк> имеет <на> отношение к... <сёк> Выбрали тему, которая имеет меня отношение. И мне вот это мой интернет или это ты? Ага, не знаю, девчонки, кто нас смотрит? Ира, напиши Боже, нам, пожалуйста, открой нам секрет. Меня, в кто вас подвисает? У меня подвисаешь ты, Ну, тебя слышно. Говори, тебя слышно? Оно иногда у меня прокручивает, но хорошо видно. Я тебя вижу угу. прекрасно, но ты подвисаешь и фонит сильно. Но у меня показывает интернет полный, то есть, поэтому мне интересно. А фонит сильно? Что ты имеешь в виду? Ну, идет, прекращается речь и начинается как э, такой звон. Ага, ну девчонки, откликнитесь, пожалуйста, как нас слышно, ну, удобно ли будет слушать вот в такой связи? Потому что обычно рекомендую, чтобы другой человек одевал наушники. Оно там как-то помогает. Не знаю, если у тебя есть под рукой наушники. У меня? Да. Нет. Угу. Ну, я тебя слышу прекрасно. Вообще отлично. Ну, в том-то и дело. Я тебе плохо. А ты меня плохо, да? Меня слышно, да? Видно, слышно. Идеально. Слышно идеально, лицо идеальное, тема очаровательная. Обеих слышно, вот пишет Ира. Что-что? Ну, ну, пишут, что обеих слышно. Обеих слышно? Угу. А у меня что-то это... Хорошо. Не, все прекрасно. Ну, хорошо. В общем, да, ну давай еще ты вот скажи, да, на какую тему сегодня говорим? Я, во-первых, хочу сказать э, девчонкам всем с прошлого эфира огромное спасибо за обратную связь. Это правда важно, это нужно, э, это приятно. Очень многие девочки написали о том, что был эффект даже после прошлого эфира. Кто-то там ест перестал, у кого-то аппетит совсем пропал, как бы, ну, такое. То есть очень приятные отзывы были. Девочки искали вторичную выгоду, умнички, писали мне, там, мы пытались с ней разобраться. В общем, короче, всем спасибо, девчонки, вы молодцы, потому как э, работа вот с психосоматикой, да, это всегда работа двух людей. Ну, как, в принципе, и с психологом, да, работают. Работа двоих, то есть, э, дает специалист какую-то информацию, а ваша уже задача ее в жизни водворять, притворять и все остальное. Поэтому, Спасибо вам большое. Надеюсь в дальнейшем тоже на такое тесное сотрудничество. Сегодня, я не успела в прошлый раз, поэтому мы перенесли как бы, да, эфир этот во вторую его часть. Хочу поговорить, хотим поговорить точнее с вами о заедании как таковой одной из да, важнейших причин набора лишнего веса. Потому как есть, например, категория людей, которая, как говорит, я поправляюсь от воздуха, то есть я ем мало, да, он меня там раздувает и все остальное, то есть несет. А есть люди, которые откровенно говорят, я поправляюсь, что я много ем, да, то есть люди сами понимают, собственно, что причина в этом. Ну, у нас, к сожалению, волшебной пилюльки не существует, и, ну, может быть, раз уж там Алан Чумак мог бы так ручкой провести, и сказал, все, ты худая, и все, и ты худая. Но как бы это сказка, да? в жизни не бывает так, поэтому важно все. И питание, естественно, и психика, то есть все факторы совместить воедино. Если есть бесконечно, то, конечно, вес будет приходить. Поэтому э, я считаю, что очень важно найти причину того, почему вы все время едите. Причина это точно есть. И вы ее знаете 100%, даже если вы себе не отдаете в этом отчета. Сегодня будем искать эту причину, будем с ней работать практически. И Алена нам вот, я хочу, чтобы рассказала, какие основные да, эмоции заедает человек. Ведь заедаем, я так понимаю, в основном эмоции, да, когда нам бесконечно хочется есть. Это, ну, тут еще и второй вариант. Сидит огромный глист, но мы сейчас не рассматриваем этот вариант. Психосоматику гельминтоза рассмотрим в другом эфире. Вот. А сегодня говорим о том, когда вот бесконечно человеку хочется есть. Что он может заедать? Слушай, я просто... Мне набрали на телефон, я сбила, и это, и это дало такое последствие, что я теперь тебя еле-еле слышу. А сейчас? Поэтому, повтори, пожалуйста, если это был вопрос... Да, я хотела, чтобы ты нам рассказала, какие эмоции чаще всего человек заедает. То есть, почему его несет к этому холодильнику при То есть, что, что чаще всего какие эмоции вот, э, человек удовлетворяет с помощью. Ну реально, я не слышу. Девочки, Слушаю а остальных так... как? Да я думаю, что у остальных нормально так бывает. Вот мне просто позвонили. Ну, у меня Может, вообще все. Чем сейчас... Я слышу прекрасно. Ты меня слышишь? А может, я наушники одену? Только... Э, давай сейчас попробуем. Вот я, может, одену наушники, как это будет. Потому что я теперь не слышу ничего. Девчонки, а да? у вас а ну... слышно? Видно? Ну, ну так я тебя хотя бы услышу. Меня слышно нормально? Да, я слышу хорошо. О, ну я тебе хоть в ухо там прислушаюсь. И ты спросила, что заедает человек. Я правильно поняла? Да, какие эмоции чаще всего заедают? Так и смотри, да, вот ты прям, знаешь, зреешь в корень, потому что вот на самом деле, как это, видимо, сверху. Человек может... Там есть или переедать тогда, когда в стрессовой ситуации. Да? Он, грубо говоря, задает проблемы. Вот Очень часто человек говорит о том, что у меня есть ощущение такой внутренней пустоты и хочется ее чем-то заполнить. И получается, еда — это что-то очень быстро доступное. Человек может заедать свою неудовлетворенность, свою нереализованность. Да? Человек может заедать свое плохое самочувствие. Человек с помощью пищи может создавать себе настроение. Человек с помощью пищи может поддерживать взаимодействие с другими людьми, ну как бы дружить, да, совместно там традиционно да, семьей да. то есть быть привержен к некоторым традициям, соответственно, ощущать себя частью такой, ну, общества, да, или вот частью группы, которая близка ему. То есть на самом деле с помощью пищи человек может много всего делать. Только единственное, чего очень часто человек не понимает, это то, что за этим всем много перечисленным на самом деле стоит всего лишь то, о чем ты сказала. Ну, как бы, с одной стороны, вроде всего лишь, да, сказать там, ну, просто эмоции, а с другой стороны, боже мой, посмотрите, а что такое эмоция, да, а что такое чувство, какие-то, которые мы переживаем, да, то есть там чувство любви, боже, на нем столько всего построено, да, там девушек крали, там их завоевывают, такое происходит. И получается, один из моментов, да, если не хватает этой любви, то, соответственно, это тоже может заедаться. Или вот пресловутые наши обиды, без которых вот прям вообще никуда, да, вот они как с детства появляются, и мы где-то с ними начинаем дружить, обижаться, кого-то обижать. И вот опять-таки это чувство обиды, да, человек опять-таки может заедать. Очень разные. Если мы говорим «стресс», то есть это такие эмоции, болезненные чувства, которые человек переживает в стрессовой ситуации, в напряженной ситуации. Вот любое это чувство, которое создает вам дискомфорт, да любое это чувство, вы можете заедать. Поэтому первое, вот такое важное, наверное, задание, то, что сказала Марианна, очень было бы хорошо, чтобы каждый из вас задал себе этот вопрос и понял, вот тогда, когда вы начинаете кушать, тогда, когда есть, появляется, знаете, такой психологический голод, потому что есть физиологический голод, когда уже там желудки скручивают, когда уже часов пять ничего не ел, руки начинают труситься, вроде как да -да -да. бы и кушать не хочу, ну как бы вот просто, да, тянет физиологически. А есть такое психолог голос, то есть, когда какая-то есть такая тяга, да, своеобразная, когда хочется там определенный вкус, определенный продукт. Что-что? Порадовать себя чем-то. Например, порадовать себя чем-то, если радости нет. Кстати, я сегодня буквально вот хотела вам показать очень прикольную штуку. Для чего? Для того, чтобы было больше понимания. Смотрите, с точки зрения системы, которую предложил Эрик Берн, он сказал, что у каждого из нас есть внутренний ребенок, взрослый и родитель. Вот такая вот структурка в нас есть. Ребенок, даже если мне 37 и 52, во мне все равно остается такой ребеночек. Да, ребенок, взрослый и родитель. О чем это, да? Ребенок – это в основном про хочу, да. про хочу, про внутренние потребности, про креативность, про свободу, про все. Ну, собственно, и про много чувств, и переживаний, тоже. много легкости, да родитель это в основном про надо да надо как правильно как неправильно как будет лучше да и есть еще такое да, э, э, как это в общем э, как такая часть это взрослая часть и взрослая часть это про могу да я могу и получается мы должны все понимать что наш аппетит живот живет где там где надо там где могу или там где хочу хочу конечно Хочу, конечно, да. И вот э, надо понять, что э, вот это именно хочу, да, я даже себе это нарисовала. Вот это ребенок, взрослый родитель. Ребенок хочу, взрослый могу, родитель. Да, и получается, вот это хочу, и что происходит? Вот хочется порадовать себя чем-то, да, беру самое элементарное, поела, покушала вкусность и чего там в детстве было мало, или чего обделяли, там, или по рукам били, или не давали, или не хватало. Вот порадовала себя таким образом, да, потому что еще надо понять, что у нас ассоциации с этим во многом связаны, нас так приучают, да, то есть э, еду ассоциируют Блочит, с радостями. А да. Да, угу. да, элементарно, просто не только с радостями, да, а возможностью действительно справиться со стрессом, справиться да. с тяжелыми чувствами, то есть чувство проживать не учат, да, а вот как бы руцать. проживать. В вот, да, вот, Марьяна, ты супер сказала, да, то есть мы прожевываем свои чувства, еще вкус сладости появляется, и уже проще, уже как-то легче с этим как-то справиться, да. Поэтому, когда там вот ты, ты позволил себе это хочу, а потом появляется такой родитель, да. А у нас этот родитель в основном такой архаичный, да, не тот, который заботливый, понимающий, да, а тот, который воспитывающий, который знает, как правильно, как неправильно, который может рассказать, который может наказать, который будет контролировать и который тебе будет много рассказывать. Да? И, соответственно, родитель что сделает? Он явно ну, по голове не погладит, он, ну, скорее всего, будет этот кайф обламывать, да. И даже вызывать чувство вины. Как ты мог, зачем ты это сделал, это неправильно и так дальше. Возникает это чувство вины, который очень болезненный, э, соответственно, опять его хочется что сделать, как ты сказала, проживать, <решевать, да> <решевать> и, и чтобы хоть, хоть какой-то вкус остался от него приятный. Поэтому проживаем его с помощью еды в том числе. И чего нам очень сильно не хватает? Не хватает вот этой взрослой позиции. То есть если посмотреть, и те люди, которые приходят на консультирование, да, на терапию, во многом что мы делаем? Мы выращиваем да, вот эту взрослую позицию, там, где есть ответственность, да, там, где я сама выбираю, потому что я автор, да, там, где я нарабатываю свои паттерны поведения и привычки, там, где я научаюсь заниматься саморегуляцией, управлением собой, своими чувствами и эмоциями. И вот какой важный еще момент, вот то, что ты говорила, да, потому ну, что во многом да, мы начинаем набирать лишний вес уже тогда, когда вот рожаем детей. И психологический момент прикольный: что смотрите, когда я рожаю ребенка, то есть вот моя структура, вот моя структура. Ребенок, родитель, взрослый ребенок. И когда я рожаю ребенка, то есть это во мне все внутри меня, да, мой внутренний ребенок, взрослый родитель. Когда я рожаю своего ребенка, вот она структура появляется немножко другая. Я перебрасываюсь полностью сюда. Мало того, что я застряю в родительской позиции, да, там взрослый так себе. Я уже реально мать. Я реально знаю, я переживаю, я ответственна. да. И вот этот ребенок, структура сюда. И вот этот ребеночек внутри меня. Он остается вот как левый, да, вот те хотелочки, те какие-то потребности, как ребенка, вот эти хочу мои, они реально остаются в стороне и они не удовлетворяются, не реализовываются, да. И вот это тоже есть большая причина, почему я начинаю есть и заедать, потому что ну вот еда, еда она рядом, да, и я как мама на кухне, кухня тоже всегда рядом, это рядом, это первое, чем я занимаюсь с, с утра до вечера. Поэтому ну собственная причин много, да и ну, вот действительно, мы заедаем эти чувства, с которыми не справляемся, либо заедаем и наполняемся, ну, с помощью еды, как бы, теми чувствами, которых хочется, приятными чувствами. Угу. Ну, сегодня мы со всем этим обязательно поработаем, абсолютно со всем, что ты сказала. В конце эфира проведем такую практику, именно терапевтическую уже. А угу. сейчас у меня к вам а, такое предложение. Алёна, я хотела спросить, у нас с тобой же разные комментарии, да? У меня одни у тебя другие, правильно я понимаю? Нет, Они одинаковые. Вас... А, одно и то же, да? Отлично. А, смотрите, мы с вами в прошлый раз еще говорили, что одна из причин набора лишнего веса – это а, необходимость в защите, да, защитить кого-то, да? Либо себя, либо угу. кого-то. И вот сейчас мы с вами проведем одно упражнение, в котором вам много станет понятно. Вам будет понятно, от кого конкретно вы защищаетесь, если вы набираете вес из этой позиции. Я сейчас попрошу всех девочек расслабиться, отключить свое мышление максимально, насколько это возможно, и просто слушать себя, эмоции, которые будут приходить, слова, которые будут приходить в голову. И прошу вас ими делиться. Это важно. А теперь все, пожалуйста, кто-то закрывает глазки, кому-то с открытыми удобнее, как кому будет комфортно. И вот представьте себя перед зеркалом, обнаженный полностью. Перед вами большое зеркало. И вы смотрите на себя. Обычно, когда нам какая-то часть дела нашего не нравится, мы от нее осознательно взгляд отводим, да? когда мы к зеркалу подходим, там, а у меня там на животе складка, я не буду смотреть на тот живот, я лучше посмотрю на плечики, которые красивые. Так вот сейчас мы смотрим на все абсолютные места и особенно внимательно на те места, на которые мы обычно стараемся не смотреть, на те части тела, которые нам не нравятся. Вот стоите возле зеркала и смотрите на себя. Какие чувства вы испытываете? Какие чувства вы испытываете, глядя на себя в зеркало? Какие слова вам приходят в голову? Я сейчас вас попрошу поделиться со мной теми словами, которые вам приходят в голову при взгляде на себя. Что вы видите? Что вы хотите сказать? Какие эмоции вы испытываете в этот момент? Не надо стараться сейчас себя резко полюбить, не надо стараться себя сейчас резко заругать. Вот в том состоянии, в котором вы объективно на себя посмотрите. Объективно. Ну, активней. Неудовлетворение, ужас. У нас разные комментарии, я ничего не вижу. Угу. О, алло, назвучивай тогда, пожалуйста У меня пока тихо Неудовлетворение, ужас да. Расслабилась, обида угу. Кто расслабилась, умничка Маловато Малова мне планки в 3 минуты а, Ой, у меня пошли комментарии А, это, видимо, те, кто подписан и на тебя, и на меня Мы обе видим, а на кого Ну, кто не подписан на меня, его у тебя не вижу Тех комментариев надо, Надо поработать, поработать еще чуть-чуть, и вообще куколка будто. А что вы делаете на этом эфире с, с, таким, с таким прекрасным осознанием, умничка? Угу. Да, но еще важно. Ловите себя именно на чувства. На чувствах. Что это за чувства? Что? Даже что? если приятные, пожалуйста, рефлексируйте, ловите себя на этих приятных чувствах. Ты знаешь, у, ну, у меня еще впечатление, что на самом деле человек, когда смотрит на себя в зеркало, алёна, ты подожди, говоришь подожди, о том, нет, что он как алёна, бы не хочет. Сейчас, подожди, а, давай, потом. Мне а... надо, чтобы девочки сосредоточились. Я просто вообще а. вижу очень мало комментариев у меня. И в основном эти комментарии все э -э отрицательные эмоции. Э -э я любуюсь, мне нравится, что я вижу сегодня. Супер, это прекрасно. Разочарование, разочарование. В общем, в основном эти эмоции негативные. А теперь зафиксируйтесь на этих эмоциях. Вот то, что вы чувствуете, то, что вы видите, глядя на себя. А теперь я щелкну пальцами, и вы в этот момент станете своим отражением в зеркале. Я щелкну пальцами, и в этот момент вы станете своим отражением в зеркале. А теперь вы отражение. И вы смотрите на того человека который все это время смотрел на вас. Посмотрите на себя с точки зрения отражения. Прочувствуйте те эмоции, которые вы мне сейчас описали. Разочарование, ужас. Увидьте в этом человеке, который напротив вас стоит и смотрит на вас, вот с этим всем разочарованием. А в зеркале вы. Вы — это отражение и на вас смотрит человек теми эмоциями, которые вы мне описали. Как вам? Как вам сейчас? Что вам хочется сделать там, на месте этого отражения, на которое смотрит с разочарованием, с ужасом? И даже те, кто любуется собой, как вам? Как вам? Вот напротив вас ты человек и любуется? Как вам? Ощутите каждый свою эмоцию на месте отражения в зеркале. Вы отражение. Напротив вас человек. Как вам? Что вы Что вы сейчас чувствуете? Что вам там хочется сделать? Либо сказать этому человеку. Ты читаешь? У меня нет ничего. Озвучивай, пожалуйста, что к тебе приходит. У меня такая мысль. Я отражение и говорю то, что ты хочешь, что я и показываю. Честно служу тебе. Ага, хорошо. Вообще такого нет ощущения разочарования. А что самое Стою... отражение чувствует? Ему как? Ему все равно. А, оно пытается понравиться. А, что оно чувствует? Его какие чувства? Стою и возмущаюсь, что тот человек напротив меня не Ага, не прав. И что? А какое чувство это? Что, обида? Что это? Чувство высказать какое претензии. Ага. А чувство? Чувство какое? Высказать претензии из какого чувства? Вам обидно или вы злитесь? Что вы испытываете? Осуждение. Прекрасно. Вообще огонь. Круто. Круто. А, девочки, кому хочется высказать претензию? Либо что-то сказать этому человеку, который обида. стоит напротив, и обида, да. Угу. Исходя из того, что вы чувствуете сейчас, разрешите себе это. И скажите тому человеку все, что вы хотите ему сказать. Если это обида, расскажите ему, на что, за что вы на него обижаетесь. Что вам обидно, что вам неприятно. Отловите себя на этих эмоциях. Отловите себя, вообще никаких чувств. Осуждение, осуждение это уже огромное чувство. Чувство своего отражения все же немного недо, недоценно. Вы себя немножко да, вот недоцениваете. То есть все как бы это. Угу. Залень. Угу. А теперь, девочки, я вам так скажу, что вот то, что вы сейчас говорили от лица своего отражения, это ваши абсолютно истинные чувства. А тот человек, который стоял напротив вас, это ваше отношение к самой себе. Если вы к самой себе испытываете разочарование, обиду, злость, что тут у нас еще осуждение, да, вы себя упрекаете, вы на себя обижаетесь, вы своим лишним весом защищаетесь не от кого-то извне, вы не защищаетесь от себя с большой долей вероятности. И вот это упражнение очень четко показывает ваше отношение к себе, к своему не к себе, а к своему телу. Как вы к нему относитесь? И чем больше с вашей стороны будет на себя направлено вот этих отрицательных чувств, на себя обиды, на себя разочарование, тем больше организм будет защищаться и набирать этот лишний вес. Потому что ему все равно от кого защищаться: от дяди Васи с топором, либо от вас самой же. Поэтому э, я хочу, чтобы вы внимательно подумали. На досуге о том, как вы относитесь к своему телу. Ненавижу эту банальную расхожую фразу "полюби себя", терпеть ее не могу. Но я хочу, чтобы вы просто оценили и порассуждали об отношении к своему собственному телу, которое у вас одно, которое вам а значит, вас заботит, которое вас бережет и делает все для того, чтобы вы выжили. А что оно будет для этого делать? Зависит от вашей психики, от вашего мышления. Это просто такое вот упражнение, Все, вы уже не отражение, вы люди, все расслабились. Это упражнение, которое прекрасно показывает ваше внутреннее отношение к самому себе, к своему телу. Поэтому такой повод прекрасный задуматься, прекрасный повод задуматься. Так, теперь вы у меня немножко разогрелись, и мы с вами делаем практику терапевтического. Теперь мы расслабляемся полностью, не скрещиваем ручки и ножки, и представляем себя перед дверью. Перед вами дверь, а за этой дверью там есть щелочка, вы можете посмотреть, стоят столы просто уставленные различной едой. Чего там только нет? Чего там только нет? И мясо, и птица, и рыба, салаты, сладости, торты, мороженые, пирожные. В общем, всякая невероятная еда, которую вы только можете себе представить, которая для вас очень вкусна. Но вы в эту дверь не входите. Вы стоите сейчас, держите ее за ручку, вот за ручку, да? И в щелочку вы видите, какая, как там пахнет, и сколько там всего классного. Но вы туда не заходите. И вот в этот момент... Что вы чувствуете? Какую эмоцию вы чувствуете стоя перед дверью? Эмоцию. Марина, а что это за эмоции? Блядь! Это может быть совершенно разная эмоция. Это можно выработать миллион эмоций. Я хочу эмоцию. Какую эмоцию вы сейчас испытываете стоя перед этой дверью? Вы туда еще не вошли. Вы еще не вошли. Но вы уже понимаете, что там. Что там такое вкусненькое, пахнет вам прям. Какую эмоцию вы сейчас испытываете? Дверь вы не открывали, вы туда не заходили, вы не ели, вы стоите под дверью. Какую эмоцию вы испытываете? Спокойствие, но хочу фрукты. Спокойствие и хочу фрукты. Спокойствие, прекрасно, спокойствие, отлично. Есть нетерпения. такое подозрение, что у э, человека, который написал спокойствие, в принципе нет проблемы с заедания. Другая есть какая-то проблема с заеданием, думаю, все в порядке. Что еще? Алёчка, у тебя просто раньше комментарии появляются, ко мне. Предвкушение праздника и веселья, радость, Рад. желание. Девочки, что вы делаете на этом эфире? Хорошо, У вот, нас да? тут все здоровые, здоровые да, способы в жизни. Прекрасно. Угу. Я еще жду. Жду человека, которому будет полезен сегодняшний эфир. У кого что еще? Радость. Есть прикуская. проблема, но борюсь. Ответить. Какая проблема? Честно, никаких. Может, потому что не голодная на этот момент. Так это а Никаких эмоций, в смысле, нет, да? Да. Никаких эмоций нет. Mm -hmm. а для тех, у кого нет никаких эмоций, можете себе попытаться другую сцену. Представить, что вы подошли дома. Вот вы обычно подходите дома к холодильнику. Не сцелью приготовить мужу ужин, а Марианна. Подхожу будем... к холодильнику. Блядь, ничего нет! Нет, мы его не открывали, вы не знаете, что там. Вы у холодильника стоите. Это тех, у кого не вызвали эмоции вот эти вот поляны расписные. Просто можете представить, как вы обычно подходите к холодильнику. Не в данную конкретную минуту, а вот как обычно вы подходите к холодильнику. Вот вы к нему подходите. Что чувствуете? Так, тут еще есть комментарий, что надо будет сдерживаться. А, а эмоция какая? Что это может быть за эмоция надо сдерживаться что это за эмоция это вы расстроены вам обидно вам тревожно какую эмоцию при этом вы испытали когда подумали что надо будет сдерживаться для вас что это сдерживаться это что для это меня приятно? это сила это приятно неприятно что это какая эмоция за этим Ну вот я, например, когда понимаю, мне сейчас нужно будет воздержаться от чего-то, мне прям грустно, печально вот совсем, потому что я не люблю воздерживаться. Но это мое, как бы у вас может быть что-то другое. Какую эмоцию вы испытываете, когда понимаете, что вам придется воздержаться сейчас, ну себя сдержать почему-то? Хочу что-то съесть, эмоция, грусть. Страшно. О, страшно, грусть, супер, уже пошли. Страшный Процесс. Грустно, страшно. Блин, не жалко. Я не вижу комментариев. Мне бы вот прям понимать. Так, кому грустно? Кто написал, что грустно? К сожалению, я этого не вижу. Кто написал? Предвкушение и удовлетворение что вкусно покушаю. Это уже возле холодильника, наверное. Это предвкушение. А эмоция какая? Вам радостно от того, что вы покушаете? Не задо, не так, вот у меня уже три комментария по поводу страха, я вижу, страшно. Девочки, кому страшно? Закройте глазки. И под... Чей это страх? Чей страх? Ваш страх или не ваш страх? Чей страх там у вас перед холодильником? Чей это страх? Первое, что в голову приходит, не надо пытаться анализировать свое значит, э, семейное древо. Первое, что приходит в голову, чей страх? Кому было грустно, чья грусть? Чья грусть там? Не сдерживая себя, хочется съесть можно немножко. А эмоция? Мы ищем эмоцию вашу в этот момент. Какая у вас эмоция? Грусть моя. Грусть, да. Чья это? Грусть ваша, ваша грусть. Значит, э, кто нашел, что грусть ваша, или там страх ваш? Попытайтесь этот образ в себе каким-то образом визуализировать. Посмотрите, где в теле у вас находится эта грусть. Где она в теле находится? Где она в теле находится? Попытайтесь увидеть ее в виде какого-то образа, какого-то предмета, с чем она, на что она похожа. Какого она цвета? Размера? К ней можно прикоснуться. Она холодная, теплая. На что похожа грусть ваша? Если ваша. На что она похожа? Найдите в теле, где у вас эта грусть находится, почувствуйте. И представьте ее в виде какого-то образа. Первое, что приходит в голову, что вы увидите своим вот внутренним взглядом? Это может быть что угодно? Грусть в солнечном сплетении в виде шара светлого, но тяжелого. Тяжелый светлый шар. Это та девочка, которая писала, что грусть ее? Да. Этот шар по-прежнему ваш. Вот вы сейчас на него смотрите. Он ваш. Еще девочка пишет эмоции азарт. Ну, ты, как интересно, круто. Азарт, хорошо. Азарт тоже найдите в теле. Для вас приятно этот азарт или это неприятно? Найдите его в теле. Как он выглядит, на что похож? На что похож? Чей там шарик был? Шар ваш? Она написала да. Да. Возьмите его, пожалуйста, в ручку, достаньте из себя этот шар, а рядом с вами вулкан находится. Вот там вот рядышком. Горящий. И туда его. шары тут, Прям, с концами. Достаньте целиком. И туда его. Вулкан. Он вам не нужен. Он вам не нужен. Кто там со страхом у нас, девочки? Страх, их черная дыра, все, все втягивает и живит теж. Ага, черная Азарт. дыра. Азарт приятный. Ага. Оставьте его тогда, раз он вам приятен. А чьи страх там? Чья дыра это? Чья? Посмотрите внимательно на эту дыру. На чья? Это ваша дыра? Что за дыра? Откуда взялась? Чья она? Шар вот тут вот не вытягивается. Пишет. Не вытягивается, да? А если я попробую его забрать, давайте мне его. Давайте мне ваш шар. Отдайте. Отдавайте шар. Я забираю. Отдали? Он вам не нужен. Отдайте его. А Другая девочка пишет: грусть в области живота, зеленое облако, мягкое, прохладное. Ага. А чье облако зеленое? Чье облако? Первое, что в голову приходит. Чье облако? Черная дыра моя. Дыра Не ваша. отдала? Нет, пишет. Не отдала шар. Еще Не. раз пробуем. Я его заберу все равно. Отдавайте. Отдавайте. Вот сейчас есть прям возможность прям сейчас от него избавиться. Вот только сегодня. Вы же знаете, как в рекламе. Отдавайте. Чья там та дыра была э, в животе? А вы делаете следующее. Подумайте, пожалуйста, какую бы эмоцию вы хотели испытывать. Что для вас приятно? Что для вас приятно? И вот этой приятной эмоции, дайте какой-то цвет. Любой приятный для вас цвет. Пусть это будет радость, любовь, нежность, может быть, э, восторг. Ну, уж какое бы чувство вам хотелось иметь. Придайте ему цвет и залейте свою дыру вот этим вот приятным цветом. До тех пор заливайте, пока от нее следа не останется. Пока следа не останется. Там вот Наташа там. написала, что это уже шар, не шар, он уже сменил форму. Ага, и что стало? Какой шар стал удовлетворение, удовлетворение прекрасным, прекрасно, прекрасно розовый. Это у вас дыра там была? Я просто не вижу предыдущих комментариев. Нет, удовлетворение розовый, это другое. Другое, да? Что да, там с грудь, случилось? которая была в обр... как мягкое облако, тоже пишет девушка, что это моё. Тоже ваше, да? Его... Зачем она вам нужно такое? Выбрасываем вулкан. Все, кто считает, что это ваше, доставайте это все из себя и бросайте вулкан кто не может бросить вулкан я все забираю давайте мне у кого там с вулканом не вышло я забираю все отдавайте мне это не ваше вам оно не нужно хватит в холодильник уходить отдавайте мне ваших облаков дырки что там у нас шарики давайте я забираю даете отдавайте Отдавайте мне. Мы найдем лучшее применение вашему телу. Отдавайте. Ну Что? Я так понимаю, тут шарики какие-то, наверное, как кто-то отдал. Хотя, а, это про удов... Не, удовлетворение это про розу и марта. Девчонки, кто отдает, напишите. Отдаю. Давайте, у Кого получилось выбросить вулкан, либо отдать мне? Пишите, получилось, не получилось, чтобы мы дальше пошли, не застревали тут. Отдавайте, достать это нужно, я вам так скажу. Давайте, вот как хирург с аппендицитом вы пришли, а доктор вам говорит, у вас нет отсюда другого выхода, да, или рожать вы пришли. Ну, выход один, как бы, другого нет. Так и здесь, нужно отдать, отдавать. Попробуйте так, иначе, не отдается, подковырните чем-то, ну, с фантазией подключайте. Если что-то просто так не достается, подключите фантазию. Чем-то под достаньте, подковырните, шлангом с водой его там, бронзбой там, выбейте. Ну, в общем, работайте. Фантазии, чтобы это ушло из тела, чтобы это покинуло вас, вот эта вот всякая штука. Кому удобнее отдавать, не отдавайте, забираю все. Все забираю. Вот у меня окно рядом открыто, все выбрасывать буду. Вам не нужно? Не мое, какая-то штука рядом с позвоночником, возле позвоночника. Вышла отдать... Так. Отдаю вам розовый шар. Давайте мне ваш розовый шар. И дыру вышла отдать. И в окошко его. Все, он улетел. Улетел. Посмотрите, есть там сейчас что-то на этом месте, где был шар? Что там сейчас? Что там сейчас в том месте, где был шар? С облаком зеленым, там как дела? Отдали? Не успеваю соотнести, где кто. Марта пишет, что радость. Ага. Хорошо. Прекрасно. Смотрите, девочки, те, кто. Отлично. Значит, я так понимаю, по крайней мере, повыбрасывали, как бы, да, все избавились. Дырочку там залили, я надеюсь. Я стараюсь, Ловите облако. Давай! Ловлю пустота там где была дыра прекрасно хорошо облако поймало все выбросило все у вас его уже нет а теперь все свои пустоты все то место которое осталось там где была вот эта вот эмоция вот это вот облака наши шарики дырочки мы сейчас с вами заполним вот так, как я уже перед этим объяснила. Любое чувство приятное для себя ощутите, вот просто прочувствуйте. Можете вспомнить какой-то момент вот в жизни приятный, который вам доставил удовольствие. Какую эмоцию вы в тот момент почувствовали? Что это было? Любовь, нежность, радость. Придайте ему цвет, приятный для вас. И всю свою пустоту, которая осталась на том месте после манипуляции с предметами и образами, Залейте, рас, распылите, наполнитесь, наполнитесь вот, этим, вот этим цветом. Придайте эмоции или чувства в цвет и наполнитесь этим цветом. Закройте глаза, расслабьтесь. И прям все это пространство, которое там было, заполните этим цветом. Заполните до момента, пока вам станет хорошо-хорошо. И наступит полное расслабление. Не будет пустоты. Не будет никаких дыр, останется только приятный ваш любимый цвет, который заполнит это место. У кого получилось, пишите, как вы себя чувствуете сейчас, что в теле. Девчонки, пишите, у кого получилось. Пока угу. ну, обидно, что я не вижу комментариев. И... Девочки, все с вулкана вернулись? Некоторые еще стоят в комнату, просятся. Спокойствие. Спокойствие, отлично прекрасно прекрасно так скажу сразу не скажешь но легкость однозначно наступила прекрасно смотрите что мы с вами сделали вот та эмоция на которую вы себя поймали перед холодильником либо перед этой дверью это и есть та самая эмоция которую вы обычно заедаете и опять же так я вас попрошу пронаблюдать за собой в дальнейшем Подходя к холодильнику, что будете ощущать? Будет. То есть мы обычно себя не ловим на этой мысли. Да, мы идем к холодильнику и едим. А если перед ним останавливаться, вот прежде чем вот за ручку взялись, но не открыли еще, и спросили себя, что я сейчас чувствую? Угу. И еще я... можно спросить ну на самом деле деле я хочу кушать. Я, ну, я вот думаю, что а, после этого эфира походы к холодильнику а, Получилось, почувствовала радость. Круто, молодцы, умничка. Это здорово. А я послала, мне писала девушкам в Директ после прошлого эфира, по-моему, Ирина ее зовут, я не ошибаюсь. Ирочка, если вы нас слушаете, я видела, вы подключались. Махните мне то, что для вас хотела сделать. Может, там еще будут желающие? Если вы нас слушаете, вы махните мне ручкой или напишите что-то, пожалуйста. Для вас конкретно хочу кое -что не вижу может я имя не так запомнила девушка, которая мне писала всегда, что она боится, что ей не хватит еды что у нее все время вот ощущение, что ей э, не хватит извините, позвонили по телефону, не успела отдать вам шар, ну отдавайте, отдавайте я принимаю, у меня сегодня приемный день если вы сейчас его для себя четко представите, отдавайте. Представьте его еще раз четко внимательно и отдавайте. Я здесь беру ваш шар. Вы сразу и остальные, да, представляете еще те чувства, ощущения, которые для вас дискомфортные. Вот сразу можно отдавать Мариане. Все, которые связаны пока, не только с едой переданиями. Мариана сегодня при, при это, по, ну, готова забрать любую скуку, любой страх, любую неуверенность, там обесценивание себя, непринятие себя, обиды, чувство вины. Пошла жара, ну. Давайте. Это как машина, которая ездит и собирает металлолом. Вот все, все рухлять. Мне Пожалуйста, отдавайте. Пусть она вас не тяготит. Становитесь чуть-чуть легче, становитесь свободнее. Отдали шар. Шарик, давайте. Так, я так понимаю, этой девушки по какой-то причине в эфире нет сейчас. Напишите, вы потом, ну, если будете смотреть в повторе, напишите мне снова, пожалуйста, в приватные сообщения, и мы с вами разберемся с этой историей по поводу того, что вам не хватает. Берите, отдает. Все, давайте, забрала. Вон, вулкан, улетел. Все, он не нужен Где вам. Где этот ты -то там? Я тоже хочу к вулкану. А, приезжайте! А теперь представьте любую приятную для вас эмоцию, любое приятное чувство, и дайте ему какой-то цвет, который вам нравится. И этим цветом заполните то место, где был шар. Как вы сможете себе представить, залить дымом, паром, наполнить этого цвета, либо просто, то есть, вот, наполнить то место приятным для вас цветом, которым вы наделите чувство хорошее, доброе. Так, девочки, а теперь буквально несколько слов относительно вторичных выгод, которые в прошлом эфире, да, которые мы обсуждали, которые вы у себя нашли. В работе с вторичной выгодой есть два пути решения. Первый путь решения — отказаться от этой вторичной выгоды. То есть, например, вы поняли, что вы набираете вес для того, чтобы не привлекать мужчин. Позвольте себе их привлекать. Откажитесь от этой выгоды. Разрешите себе стать привлекательным. И второй вариант – это оставить вторичную выгоду, но понять, каким образом ее можно по-другому себе позволить, без набора лишнего веса. То есть, если, например, вы поняли, что вы не, скажем так, набираете лишний вес с той целью, чтобы... Например, ну вот была мне девочка, э, тоже писала, с э, целью не покупать себе э, одежду красивую. да, То есть я вот, мол, набрала лишний вес, мне теперь красивую одежду не покупать, ну можно сэкономить. Ну то есть вторичная выгода экономия в данном случае. Да? То есть либо отказаться от этой экономии в этом случае нужно, то есть позволить себе покупать. Позволить. Либо второй вариант, это если тебе действительно необходима денежная экономия, экономить на чем-то другом, не на себе на чем-нибудь рекламным. То есть вот просто как принцип работы вторичной выгоды. Либо вы от нее отказываетесь совсем, признаете себе, что вот будет наоборот, либо второй вариант, вы ее удовлетворяете, но другим путем находите другой способ удовлетворить свою выгоду. Угу. Вот так. Да. Хорошо, спасибо. Девчонки, вот вы сегодня получили практику от Марианны, да, которую можно действительно использовать в работе со своими любыми болезненными чувствами, mm -hmm. которые вам создают дискомфорт, да, дают вот такое ощущение неприятное внутреннее. Вот, вот сами можете проделать то, что вам проговорила Марианна, вот таким образом ну, вот, про, проработать это чувство. Это очень классная техника. Можно использовать. Спасибо. Хорошо, Мариана. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Я как раз хочу похудеть, чтобы не покупать новые вещи. Вот, смотрите, мы уже сразу и вторичную выгоду вашу нашли. А тут, понимаете, получается замкнутый круг. Вы хотите похудеть, чтобы не покупать себе вещи, но вы не похудеете, пока вы себе не позволите эту вещь купить. Вот такая удивительная ситуация. То есть либо вы на себе перестаете экономить и позволяете себе. Вот закрыть глаза и прям позволить себе все, что вы хотите. Вот прям не получается на всю жизнь позволить, на пять минут себе позвольте все, что вы хотите. На 5 минут. Все. То есть это таким образом вы от этой вторичной выгоды отказываетесь, вам не нужно экономить, больше будет, да? ну, Либо второй вариант, вы экономите, но на чем-то другом, не на себе. Супер. Хорошо, спасибо большое. Марьяна, мы с тобой будем встречаться каждый понедельник в да. 19.00. Девчонки, mm -hmm. тема будет именно психосоматика. Но каждый раз вот мы будем работать да, и просвещаться сами, просвещать вас в разного рода симптомов, болезней. Вот Будем искать варианты такие, как можно себя оздоравливать. Да, не только через врачебные заведения. заведения. Да. Ай, используя свою психику, свою голову, свой светлый ум, свою душу. Девочка написала спасибо вам большое. Вам спасибо, вам спасибо большое. Это все к стройности. Все к стройности. Сегодня все к стройности. Полюбите себя, поцелуйте, обнимите, будьте стройными, красивыми счастливыми. Пока. Да. Все, спасибо большое. Пока-пока. Okay.